хотел пояснить частенько задают вопросы как вы могли у вас много видео как вы могли образно говоря ушатать машину за такой короткий промежуток поясняю что все мои видео снимаются примерно на 7 у 7 и на 2 а 6 поэтому не надо думать то что все видео, что я перебрал одну машину полностью. Берете тестером, прозваниваете контакты. Два правых. Два правых идут на плафон освещения номерного знака. Два левых идут на кнопку. Один конец сюда в крайнюю. Тут должно звониться. Точно так же и, и, и тут с этой стороны, и с этой один контакт. Эти два. Второй. Два остальных на кнопку. Контакта тут не было. Что пришло? Что получилось сгородить. Зачистить. Вообще. когда ты еще вот подожди я что 12 вольт 5 ватт они не фокусируется бля. Мне же для иностранцев надо показывать. Так бы я сказал бы русскими словами 12 вольт, 5 ватт. Шпок. Какая была там покороче? С этими, да, желтенькая вот. Из них. Вот. вот... Вот как да. вот вот вот это вот все. А? Капец, нафиг. Так. Просто в магазин подъезжаешь, я сам знаком с этой штукой. Она будет работать? Я Давай, подай, а я по я нет, если он с той машины с ними поставим. Тогда ее вот так вот ставить нужно. Там без а разницы. Хуй. Без разницы какой стороны? По размерам больше. А что я мерил, бля, была такая. Надумали сделать омывайку видеокамеры. Вот камера. Покупаете вот такой сосок, грибок омывайки. От Жигулей, от Нива, не помню от чего. Ну, в любом магазине Жигулевском, Вазовском. Поправляете иголочкой пониже. Форсунку. Высверливаете дырку. На 7 мм. В пластмассе. И в кузове. Покупаете тройничок. Трубку омывайки. Опять же, от любого Жигули. гули. таким макаром вставляете защелкиваете подводите сюда трубку и сверлите дырочку вот здесь здесь можно чуть побольше миллиметров 8-10 можете сразу через ну в общем сверлите дырочку и тут синхронно с той которая в пластмассе вот. вот дырочка с этой стороны далее вот это у вас идет шланг на обмыв заднего стекла на дворник. Режете, вставляете тройничок от любых «Жигулей», вставляете трубку, подводите сюда шланг. Вот у вас получается такая конструкция. Снятие подсветки номера, а также установка. Снятие показывать не буду, не успел. Установка в обратной последовательности. Значит, установка. Снимаете номерную рамку, потому что она не даст саму подсветку вытащить. Берете подсветку. Вставляете их. Дайте в пазы. Далее ставим два крепления. Вот таких. Одно сюда, одно вот сюда. Тут хитр... хитрое приспособление. Гаечка на 10. Плюс с наваренным колпачком на них вот, вот таким образом первое вот тут второе далее после этого ставим видеокамеру на свое штатное место вставляем камеру на свое место вставляем прижимную пластину эту сторону защелкивайте там вот это переворачиваете сюда. Прикручиваете. Так, прикручиваете. Торксом Т20. Далее, подключаете все провода. Согласно оттуда, откуда они вынимались. С собираем разъемчики не забываем первый разъемчик значит кнопка открытия багажника и подсветка номера два крайних подсветка номера два левых кнопка открытия багажника видеокамеру далее вот этот разъем сейчас ходу не скажу что это такое